Всех приветствую на моем канале, с вами Иван Мизмат. Сегодня расскажу вам о своей покупке. Купил я несколько десятков монет, ну давайте их рассмотрим. Первое, о чем я хочу рассказать, это о том, то, что я докупил в свою коллекцию три монеты, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Самые вот эти редкие монеты, Сталинградская битва, битва под Москвой и битва за Кавказ. Uh, то есть, докупил теперь у меня вся полная коллекция данных монет, данной коллекции. Uh, также докупил я полностью монеты, посвященные героям и полководцам Отечественной войны 1812 года. Как видите, они есть у меня. Вот также эмблему купил uh, Отечественной войне 1812 года. Вот так вот у меня все монетки выглядят. И следующей моей покупкой среди монет стала... Покупка сражений Отечественной войны 1812 года. Как видите, коллекция тоже свою всю полностью пополнит. Вот здесь вот у меня так примастилось русско-географическое общество. А также битва за Крым. Ну, крымские битвы вообще тоже есть. Также я прикупил себе полностью всю коллекцию городов-героев, освобожденные от фашистских захватчиков. Советскими войсками Ну, война 1941-1945 Годов Тоже вот у меня есть все монетки Абсолютно все Тем самым я пополнил три коллекции а Также докупил себе еще несколько монет Посвященных крымским сражениям Кто не знает, их всего 5 И 4 у меня находятся здесь А одна вот здесь ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Хоть оно и не имеет какого-то познавательного смысла. Я просто рассказываю о том, что я купил. Но, впрочем, у многих есть обзоры. Я тоже решил не уходить от этой традиции, что ли. И сделать свои обзоры на покупки моих монет. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч.